Еру, всем кучевочки, с вами Дэнни Дэнни Модс. В общем-то, ребилдную сборку одного паблика под названием Love LoveMods. Ссылку на оригинал и на паблик оставлю в описании. Подпишитесь, чел реально делают хорошие сборки. Ну вот актива вот нету. Реально подпишитесь, поддержите пацана. В общем, ребилдную я немножечко а также покоптился. Перед коптами хочу напомнить, что я играю на сервере сампрп в основном на легосе, где действует мой промокод хэштег Дэнни. Вводите его и получайте всякие плюшечки от денег до машин, коинов и тому подобное, в общем-то. А, также скоро будет вар. 17 числа флег ставится на лидерку рифа. Копты будут против фернюка. В общем, залетайте. Покоптимся. Будет, наверное, круто. Ну и последовательно хочу вкинуть, что в сан идет конкурс на 40 призовых мест. Также там миллионы денег, миллионы наркотиков, матов. Ссылка тоже будет в описании. Участвуйте реально. призов реально очень много. В принципе, все. Далее будут копты. Я покоптился на этой сборочке. В общем, так вот она выглядит. Все. Гудбай, ебать, всем хай. Опа, добило ночь. А ну тут уже все. Вы курили че, прям вверх, я очень быстро, блядь. Буф, буф, буф. Вот это я запустил, я убил, все и все в укрытие. Ага, вижу. Я вчера сплю. Меня муха кусает, я такой, она... Я такой, типа, ты ч охуел? Она реально очень больно путает. Муха прям или овот там? Прям муха. муха в вот деревне типа дикие мухи. На, можно вот чела убить. Начала убить, можно тут еще разговор, такой прикольный. Еще его вот давят, как бы, дальнобойщик. Да я этим мухам, наверное, вот Ага, вот меня свои станет. Ноль помощи, типа вот, я так уже раз четвертую умираю, блять, это пиздец, стояеть, спасибо. Какой негуртурный мальчик. Я, Боль. я Боль. просто Боль. неудачник, Боль. ебаный. С муфтом что-то базарит, а я, ну я просто неудачник, типа, пиздец, ну я в тильте. Тема, вы сюда больше не залетите, я эту схожгу, туху, они не летали, Подыхать тут и валяться в комбульсе Да я подымлю это шляпой Все, эти бомбардировщики больше летать не смогут Ну чего похуй, что у меня тут видеозапись идет То есть -то, где я убиваю много тысяч людей Он там с камерами борется, но я тут как бы стреляться пытаюсь Вот, сейчас заедем Давай, давай, давай Вот, успел. Ага, все равно Меня еще сбили тоже Ну, вот так вот Мне нравится Бежим на чела Да боги ты, не умею Постить тоже немного не умею. О, ну блядь, это самые лучшие хиты за весь видос. Давай, давай, давай. О, вот это я спорта выдал сейчас, конечно. Мне еще спину бить хотя надо похилиться. А, блядь, когда я точно. Ну тогда увидимся в следующем фраге. Yeah. но ну, друголек я понимаю интересно кипэка но я тоже тут как бы не попадаю в игра вообще но я тебя захантил О, он еще одного добил типа того блять ну я, я вот так и знал что так и будет сука вот эти подляны нахуй на, на крышах ну. Вот такой вот у меня желтый текст на в чате. Вот, можете наблюдать. Если я сейчас дам фраг, то я это вставлю. Блять, ну начиналось так красиво. Блять, Добил так, чиса 6 а если уже, лет, поэтому я не знаю, О, как. Согласен, откат можно такое мне под фраг чиса добивной? ой ой ой Ой-ой-ой. это Мы что не... даба почти uh... Блядь. еще фраг дал я сегодня своим ботом походу строил. еще убил пацанчики давайте привет видос передавайте вы над катер